Всем доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и это бор Золотое издание. Итак, мы с вами закончили на том, что а, пробрались, короче, в храме Хамеритов. Ух ты, завалило чувака. А, пробрались а, в храме Хамеритов, короче, вниз секретный какой-то а, проход секретный. Вот, здесь куча... Куча, короче, не знаю, как назвать, людей или монстров, трикстеров, вот они напали на этих хамеритов Вот, в комментах вы написали предположение, почему они напали на хамеритов Вы написали, что... Как дела? Стрела Вы написали, что... Возможно, хамериты... Там был спуск вниз еще? А, возможно, что хамериты Это... <къех> ух ты, ух ты, ух ты! Заядлые, короче, враги а -а, Трикстера, поэтому в первую очередь Решил, видимо, избавиться от них На. Так, этот не пуляется Глях а -а -а. в огонь Поджег себе жопу Жопу себе поджег Так, а -а вот, а, Трикстер решил, короче, избавиться от с, а, своих врагов. И поэтому, в первую очередь, он пошел, короче, в храм камеритов. Чтобы, Блюха! чем он там, ух ты, ублюдок, а. Ехал у меня хп-то. -яй -яй, яй яй тихо тихо, -тихо погоди-ка. А как, а чё? Я это, я, я того, это... Паутине, он меня паутиной, короче, замотал. Ага. Вот. Падло. Он сначала паутиной стреляет, а потом стреляет, короче, какую-то... Аааа! Потом стреляет какую-то вот эта хрень. Окей. Сейчас я его замочу. За замочу. Там еще это. Внизу обезьяна бегает. Тихо, погоди. Я сбил ему паутину. Я сбил своей стрелой пауку-паутину. что, падла. Подкрался, смотри. Вот эти довольно живучие пауки. Тихо-тихо-тихо. Куда побежал, дружище? Падла. Вот падла. Ну и где ты? убежал туда вниз короче вон там обезьяна я накажу тебя несчастный я накажу тебя несчастный свалил короче засал окей так вот здесь что у нас что у нас здесь у нас здесь молот мертвый это что резец что за резец здесь резец сделал. Окей. Так, а здесь, здесь я был, да, здесь? Завалено здесь, ага. Окей, а получается вниз. Надо спускаться. Получается вниз. Там что у нас? Там сейчас паук туда убежал и макака там бегает, обезьяна. Сейчас мы всех замочим. Дверь какая-то. Я тут делаю! Получил в лобешник. Так, погоди, здесь, короче. ⁇ пти, мать, ты посмотри, что там творится внизу. И лягушки, и эти всякие... Понятно, да? Так. Ч ⁇ они сюда поднимутся? Нет? У них есть проход сюда. Да, смотри, лезет. Ну, давай иди сюда. Защитите меня, на помощь. Такие... Ох ты, подло, Ох ты! Какой! Такие они забавные все. давай, иди сюда. Ага! Вот тебе еще в лобишни. А погоди, это та, которую в первую очередь я убил, да? Так, сейчас бежит подмога. Я не успею, наверное, открыть. Поэтому... Бля, а паук, смотри, смотри, смотри, смотри, так и паук Оп. Готов. На те. Будь ты проклят. Погоди, погоди, погоди. Ай-яй-яй-яй, -ай -ай -ай -ай! я так Я так и знал, что я упаду. Я так и знал, что я упаду. Блюки, ладно. Бляха! путих Мух тут нахерачили. маневр зайди да падла шаши в такие стали так, надо выпить стали какие-то плеха эти еще кто нибудь ползет нет окей давай-ка я сейчас это попробую открыть успею не успею пока вот он там вынюхивает а -а, а а эту дверь не открыть Понятно Значит, значит, значит, значит Значит нам надо вниз Так, и здесь что? Что-то что такое лежит? А, это доски Надо он здесь в обход Потому что там мухи Леха, смотри, стреляется Тихо, погоди, я сейчас А если попробую Пауков Собаки, а, убежали Тихо, тихо, тихо Я от страха аж это, Стрелу выпустил Яха Ребен Ударить так, чтобы контратака Меня не это, Не загасил Так, окей, хорошо Опа, лучара Ну-ка, ну-ка, ну-ка Попаду я отсюда? Падла Ушел Там еще кто-то Что -то все а движется, не? все шевелится <смех> Так, ладно, ладно, ладно Спускаемся вниз, короче Попробуем загасить так Тихо, <пл> а Леха. Вот, вот, вот, вот только начинаешь целиться, он сразу тебя начинает видеть. Тихо, вот, вот, вот, погоди. Вот отсюда. Да вот тут, вот, вот, вот, смотри. Готов. Хорошо. Ой, да, бляха, еще один! Но этот хоть не пуляется. Э! Я вообще-то тут? да побежал? Падла. <свел> <свел> Свалил такой. Бляха, а -а -а, я это что-то стрелы так просто так выпускаю. <свел> Ты пройди. Это что такое? а что такое? Что такое? <свел> так, что это так? Что это такое? Маховая стрела. непонятное местечко для чего она здесь вообще его огонь огонь так что нибудь лежит нет есть еще стрелы а вот это что, кнопки нет может попробовать нет только стрелы и ладно так откуда я пришел отсюда я спустился идем сюда она вниз не упасть так, тихо, погоди. Ось. Падла. На. Блиха ходов. Ёпти мать настроили тут. Так, а, здесь тупики. Здесь тупики. Там вообще вода какая-то, так, стрела, хорошо. О, а, Напугал-то, ёпти мать, ни я себе, рыгнул. Лягушка, мать твою! Да ни ты рыгаешь-то? Что так громко-то? так громко-то на кусок так ладно а здесь что? ёпти мать колодец в воде с... колодец с водой в воде да, это вообще как понимать Ага, ага. Так, надо что-то ей, короче, не знаю, такое. Яха. Вот. Я хочу лягушкой, ты падла. А он ляг... <с> лягушку зафигачил. Еще одна. Тихо-тихо-тихо-тихо. Быстро-быстро-быстро-быстро. Падла. А ка цка, Да сколько в... в... смысле? Да на месте, ты плеха. Распрыгались. <соц> Падла. Да в смысле? <соц Coconut> Тихо. Хамерит живой. Я думаю, кто балаболит-то, это... Мири ты там разговаривай yeah! что то какая-то дичь что то какая-то дичь Так, погоди Надо сделать следующее а, Погоди, у меня есть огненные стрелы На нахер Не вот Леха-лягушка ко мне подходит, на Что за дичь? Погоди, я ее убил что ли? Так да я. Хорошо. Так. В смысле прекрати эти выигры? Выходи. Я к вам вообще помочь там пришел к вам. Леха, прикинь живая. А чем еще можно? Давай вот этим обычной стрелой попробую добить высунись. <с puckered> Собаки, <manusia> охере. Да сдохнешь, ты, нет. что-то происходит, сделала себаста. Так, окей, здесь что у нас? Здесь у нас газовые стрелы. У меня три га... газовые стрелы. Где-то ходит, погоди. Охренеть. А там еще спуск был вниз. Ох, смотри, камериты! Эй, э, а, я вам помочь? Это ты великий вор. Нет времени объяснять. Нашего великого настоятеля взяли в заложники люди трикстера. Если мы не вернем его живым, все будет кончено. Также наши враги украли у нас резец создателя. Его нужно вернуть. У нас стоит. Их ты... навыков. Прятаться и красть. А враги наши его наверняка убьют, если мы нападем на них в открытую. Возьми эту карту и ключ. Пусть создать ужас. Э! Э! Ой, Народ! Мощь, я, я... я хотел тебе резэ создать. Охренеть. Так, ключ. а это что такое? Папирус. А карта. Осадное окно. И как предполага. По этой карте-то работать. Эй, а что там за. Епте, мать. Найти предвосвященника болтов, верни предвосвященника ослож... осажденным, а, верни предвосвященника осажденным молотом, верни хамирин этот это резит строителя, раз он для них так важен. Не убивай никого из молотов. Ну и что же всех муха... мухоловок. Что за мухоловки? Это которые вот этими мухами пуляют, пуляются? Я думал это богомолы, а это мухоловки? Блях, вот этих всех надо убить, ёпти мать. И они там oh. <смех> молчутся. Так, а где тут спуск был? Так, я отсюда, по-моему, пришел. Да, а вот здесь, по-моему, спуск, да? Или нет? А, наоборот, я отсюда пришел. Погоди, здесь мухоловка. Сюда иди, мне тебя надо убить. Мне тебя надо убить, сюда иди. Падла. Падла я тебе попробую? А ключ от той двери? Да собака, ты смотри, куда убежала. Леха. А че в смысле, у меня кончились, эти... а нет? Не, в любом случае ее надо догнать, короче, и уничтожить. Где? На. Как свинья! <смех> Че такая громко это падла? Так, окей, здесь э -э, дверь, вот, э -э, ключ, собственно, от нее получается, но э -э, там какой-то был еще проход, погоди, я что-то или нет, или не было никакого прохода? Погоди, я вот отсюда спустился? Вот так вот здесь прошел, так вот шел, шел, шел, шел, шел. Так, вот здесь тупик. Да, здесь тупик. Вот здесь что? Вот здесь вот спуск. Спуск это получается вот туда осажденное окно. О, а, не. Вот, собственно, да, это... Мертвый хаммерит А это наверное с другой стороны посмотреть на них можно было бы Там поубивали походу всех Как эти твари туда попали Если дверь короче закрыта Так ладно Где там выход Ладно идем короче к двери Но резец у нас уже есть, поэтому его искать, в принципе, не надо. Мы его нашли. И вот стоит только отдать. Нам нужно найти, короче, Первосвященника и выкрасть его из заложников. ключ. Черепок. Черепок с мухами. Так это что? Так ровненько <смех> сложно. Так а что это за окно? Еще какое-то окно. Так блях вот этих мухоловок убивать. Ай. смотри. смотри. Держи. Так я ее убил походу, поэтому она так завещала. Ох ты падла! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. ой ой ой ой Сколько их там? Какие дубинки. Какие нахер дубинки? Здесь с ничем-то не справится. Он мне дубинку, короче. Готово. Опа! Сюда, сюда, сюда. помощь. Падла. хорошо. Вот этот мешает. Там пауки. Это паук хрюкает. Пазла. Так, так, так, так. С этим вот пауком лучше не стоять на месте. Он... Он, он что творит? Он что творится? Тихо, тихо, тихо. А, тихо. ай яй яй яй яй яй яй яй яй ай. яй яй, -яй. Последняя стрела. Ай, не добил, ай, не добил. Последняя стрела, короче, и все. Так, где ты? Блях, вот эти трупы не мешают. Так, огнецо готово. Ой. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, сюда иди. <смех> че за крики там, блях? Опа! Ну, здорово. Ай-яй-яй, промазал. Нифига, я ему так, че, с колена, что ли, шлюпну? Хотя мухи жрут. Так, а куда мне идти-то вообще? Вправо, влево. Ходов, бляха... Чуметь. прикинь просто э -э, мухи съели просто мухи съели до костей а это я получается ага еще и вниз нифига себе лехохоходов заблудимся здесь ну я вот так сейчас по, по периметру пойдусь похоже это неплохой путь для бегство а да сдох, я же по нему не попал Так, это для бегства Запомни Запомни Путь для бегства Так, а здесь что? Олег, я спустился вниз, я там еще не все смотрел я Тут еще спустился вниз, короче Я знаю, что ты там. Ты мать мужчина, ты, Я, короче, наверх Потому что там наверх Надо еще что-то посмотреть Так, а, погоди, я... А, <coughs> так, надо идти Там я был Ну, не везде, но... Бляха! Здесь заколуки по туалет Нифига себе Бляха, пока до туалета идешь, обосраться можно А что, это женский туалет? Кстати, я женщин здесь не видел туалет. Еще туалет, да? Фигани <смех> там настроили засерий. Так, ладно. Окей, а идем здесь сейчас пройдемся, посмотрим. Лиха, я думал, хлеб лежит, а это у нас черепа. Че, тоже туалет? А, А ну-ка, погоди, здесь, собственно, наверное, все. Здесь больше ничего такого. Глова зомби. Прикинь эти твари, они даже зомб... зомбары зафигачили. Короче, всех. Просто фигачат всех. Так ч, я... я отсюда пришел. Окей, ладно. А -а -а -а давайте спускаться вниз, потому что я здесь. Вроде как. Как бы. На ну, начало пришел. Вроде как бы. Здесь ничего нет, надо вниз идти. Где спуск-то, бляха? Это толчок. Ну, в принципе, можно через через толчок спуститься. Так, вот этот хорошо, хороший выход по, по выход выход этот. Я надеюсь, они не будут, короче, нападать... Э, убивать э, этого... священника После того, как они меня, короче, это... Увидели. Ать. Жесткая бойня, просто! Просто жесткая бойня! агарат то смотри, Агарет-то, в принципе, не промах! Вор вором! плёха, смотри, сколько их! Вор вором! А, смотри, фиктует, Как, как вообще не настоящих как отлично просто порубал всех там красное пятно похоже это этот пересвещение живой пересвещение а послушник или что пересвещение Послушник так, ладно, пока лежи здесь, и я пока здесь сейчас осмотрюсь, мне надо найти место, куда тебя нести. Я не думаю же, что туда, ну, к выходу надо нести. К выходу это мне надо убежать. Ох ты, ни хрена себе, шибану такой. Пресвещник это я еще не нашел. Или нашел? Нет, не нашел. А, еще нет, не нашел, типа. Ладно, окей, давай-ка поищем сейчас. То нету этого. Поищем, короче, куда везти его. А вон дверь. Ах, ты живой! Сейчас будешь мертвый. Ах, ты зрячий. Сейчас будешь слепой. Так, ладно. Вот этих вот... Вот этих вот надо убивать. А, короче, я... бляха ты чё так пугаешь Я ее сейчас, короче, знаешь, что сделаю? Все у меня есть. Газовая стрела. Я её сейчас. Бляха, это маховая. Где Газовая эта стрела у меня. Вот так. Просто ее загасить. Тра Сдохла или нет? А сдохла? Я думаю хватит. Так, окей. А, это что, бляха? Это моя, <смех> моя, ёпти. Так, вот это, что это такое? Я думал сначала капкан. А кому -ка меня съест? Ляха, еще смотри. еще ходит? А где дверь-то была? Леха, за столба не видно было. Падло. Бей! Сюда, здесь человечи Так, где дверь-то я видел? Так, а здесь первое освещение, хорошо. Оттуда я спустился, да, получается? Здесь что? Или я отсюда спустился, погоди-ка. Что-то я заблудился. А, отсюда я спустился. А, не, погоди. Нет, я не отсюда спустился Там, где я спускался Там был этот Выход Правильно же, правильно Вот дверь Так, ключ, наверное, подойдет, да? я угу. Сейчас проверю, короче Потом за, за первосвященником сгоняю Скорее всего сюда что дверь закрыта Скорее всего сюда Мать Но вас мертвые Но вас мертвые Э! Шст, шст, народ Лихо мертвые все Если тут живой то Я там это Первосвященника Разберитесь Понятно Так, ну ладно, я нашел вот это а, место, куда мне нужно первосвященника В принципе, это можно убрать Пойдем за первосвященником Сейчас посмотрим, может там кто-то живой Может выглядит там кто-нибудь сейчас Да уйди ты, бляха Придет труп трупом вмешается Все-таки все, все равно эти палки в колеса ставит Так, где там Расвещение хорошо. Идем сюда. Так, найти, найти, найти. Нашел. Я надеюсь туда. Еще резец надо отдать. Так где дверь? Необходимо не здесь. Здесь мухи. Там был спокойный проход такой, без, мух, без всяких мух. О, еще живой, смотри. Ну-ка иди сюда. Ну-ка. Ладно, такая. Стоит, вы. Глядите, на нее стоит. Эй, он Том, мир. Так, вот этот, я не знаю, вот этот сдохло, я ее убил. Еще раз ее поколоть А, ну смотри, в принципе, уже все Мне голову по первосвященнику не попасть Где дверь? Где? А, во Надеюсь, я все правильно делаю Э! Шт -шт. Я принес вам! Первосвященника. Э! Верните хэ... Верните хамерит. Фу, блин. Верните персвященника, осажденному вот. Верните хамеридом на тризе раз он для них так важен. Уничтожить всех мухоловок. Я не уничтожил всех мухоловок, что ли? Как так? Э, а есть то живой-то, плеха? я что, не убил еще всех мухоловок А где еще? Тогда. Где еще эти мухоловки? Эй, мухоловка. Я сейчас вот так пробегусь, короче, не знаю. Здесь, не здесь мухоловки. Так, глядя. Вот это вот, скорее всего. А, нет. Или да. Здесь что ли где-то, может? до выход. Я даже Чавка не слышу про этих, этих мухоловок, я не знаю. Хп, правда, вообще, капец. Так, может вот это вот? Ты дохлая, живая мухоловка, нет? Странно Здесь где-то что-ли? ни шагов, никого, ничего не слышу Погоди, там еще какой-то спуск был. Ой, подъем. Может там где-то есть. Что, короче, туда схожу. Если нет, то.. Он вот, смотрю вот здесь. Если нет, то.. Попробую выйти вроде как бы всех убил, да? Так погоди, это вот здесь подъем, и вот здесь еще, да? А, ну это как раз вот. где-то там. Бедин, ну меня, наверное, я же не всех мухолов убил, меня, наверное, не это не, не выпустит. Я фиг его знает А это я вернулся за дигодя я и резец не вернул странно очень все странно короче а -а -а, нашел я я оказывается короче получается не всех вот этих мухоловок короче убил вот, вот здесь вот мухоловка, которую я оглушил, походу, вот, мне пришлось в самое начало, прикинь, просто в самое начало, короче, вообще подняться, прийти в самое начало игры, вот, вот, вот она лежит, бляха, вот это падла лежит, дохни, все. О, теперь уничтожить, все мухолоки выполнено Все, отлично Теперь нужно возвращаться обратно Жизнь какая-то, просто Я бегал, все, я заманался тут бегать я, я заманался тут бегать Почему сразу нельзя было, короче, сказать, что их нужно убивать Я-то вначале-то не знал, что нужно убивать Вначале-то я, видишь, я оглушил там кого-то Где-то Теперь, а, а, а, а, а теперь приходится страдать А теперь приходится страдать, бегать, короче Так, а, я, я пока искал, короче, я забыл Где вообще находится этот Выход-то вообще Так, так, так, так, в дверь В дверь, ну, ну, ну В дверь Так, где-то здесь еще у нас будет спуск Просто заманался, просто заманался бегать здесь. Я уже каждый уголок здесь вычислил. Все отлично. Говорит, это похоже на выход. Еще раз проплывемся, но я не знаю. но он сказал, что это похоже на выход. На побег. Мне только осталось, вот. А, резец еще вернуть. В смысле? Я ж вернул. Не, ну как бы мне тогда засчиталось, что я вернул, но он у меня остался, то что не никому там давать, там все мертвые. Может сейчас там пожить ну, Вот этот щелк как лежат, так как лежал так и лежит. Ну вроде все, смотри, я не знаю. <свист> да, да. Да, муторный, конечно, конец такой. Вот прям вот застелка короче, побегать что-то там. Вот. Ну и а, ну, мы все-таки э, с этим справились. Статистика. Так, окей, мы час э, блуждались здесь. Надена добыча 0, прикинь, 0 и 100 прикинь! Здесь что-то было на 100 монет, а мы так и не нашли. Ну ладно. Так, скрыто замков 7, короче. Ага-ага. Ну, это ага, ладно. Окей, okay, друзья, окей, okay. на этом давайте закончим, вот, продолжим следующую, ну, уже следующей серии, да, продолжим, а, собственно, собственно, я предполагаю, что, как вы говорили, то, что осталось там нам а, 2-3 миссии, да, собственно, следующее, либо финал, либо предфинал будет, ну, это посмотрим, это посмотрим, вот, кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, Делимся с друзьями С вами был Валерий, всем пока